от нас бесплатно а потом 500 рублей а? здравствуйте дорогие подписчики мы вас приветствуем в аэропорту провести подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки внутренний это рейс конечная? ну да, можно гонить конечно. в вертикальном положении. Столик убран. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиа-режим Дамы и господа, на самолет совершил посадку международному аэропорту города Сочи имени Виталия Севастьянова. И Привет, а ч ⁇ вот ступенечки. Пошли посмотрим. Я думала так спуститься, так подняться. Ягодки, что это за ягодки? У нас сегодня на свободный день. Мы только приехали. Наш сюда. Погребша, чем отличается, интересно? Рыбалка на катамаране. Срачельник! О, собаки у нас. Лифтец. А взяли конструкцию, продлили через дорогу. Забирайте, забирайте, забирайте. Okay. Магазин Мечта принимает, короткое платье? Два. Э -э